Я вас приветствую, друзья! Сегодня у нас четвертая, заключительная часть нашего цикла интервью с французским адвокатом. И сегодня мы затронем волнующий многих вопрос по поводу вакцинации. Как дела обстоят с прививками во Франции? Добровольная ли там вакцинация или принудительная? Смотрите, актуальная информация на декабрь 2021 года. Как вообще обстоят дела с вакцинацией во Франции? То есть является ли она обязательной, либо есть ли случаи, когда она должна быть сделана обязательно? Имеется ли регулирование с помощью такого плана насущный вопрос. Не совсем к, euh, так скажем, je, соответствует... В общем, французский адвокат, Ален Дюфлю, он против вакцинации обязательной. Voilà, «Je Но no, не против вакцинации vaccinации... самой. спутник Да, а сам он вакцинировал Spoutnik. Тут есть... Nuance. Nuance. Et, oui. euh, mais je dis en France, nous vivons les le gouvernement, les hommes politiques, c'est le règne de l'hypocrisie. Traduit, l'hypocrisie, c'est hypocrite. C'est-à-dire que officiellement, c'est pas de, de vaccination obligatoire. Oui, tout ce qui concerne Covid, à в общем, государство выбрало позицию достаточно euh, двуличную. То есть, с одной стороны, это не обязательно. А с другой стороны, они всяческим образом обязывают. Да, двуличная эта oui. ситуация. То есть, официально, лепокрисия, это сказать, официально, вы не обязаны быть вакцины. Да, вы не обязаны. Да, вы не обязаны. Нет этой обязанности, Mais так скажем, вакцинироваться. Но вы делаете все, чтобы вырвать жизнь impossible, но мы сделаем вашу жизнь настолько невыносимы, что волей-неволей вы пойдете вакцинироваться. В общем, во Франции ситуация voilà. примерно во. Вы не можете в ресторан, когда нужно тест, который стоит 25 евро. В ресторан мы можем euh, войти только по нашим QR-кодам, voilà, euh, либо f? с тестом. Тест mm. стоит на данный момент, они сделали платным, euh, примерно 40 евро. Euh, и его нужно делать раз в 24 часа, то есть он длится сутки по большому счету. Каждый раз, когда вы хотите идти в ресторан и вы не в платите 100 евро, ой, 140 евро. Так, вот, ла рех, к, он вел официально, он не ле зобиже У нас сейчас система QR-кодов введена повсеместно euh, на все все большие крупные мероприятия, euh, в вход в ресторан, в музей в uh, концертные залы, в, uh, uh, uh, все что касается, uh, kin, kin... Ah, uh, все что касается uh, перемещений, то есть uh, поезда, uh, кроме общественного транспорта метро и, Но no, в, в Италии est... уже введены QR-коды в общественном транспорте, то есть в автобусах, троллейбусах, mm -hmm. в метро, uh, собственно, даже какие-то если мероприятия на площади, допустим ну, сейчас вот период Рождества, так скажем, у нас рождественские ярмарки, они все оцеплены, и ты можешь войти, посетить стенды, посмотреть на игрушки, там, выпить бокальчик литвина, только если у тебя есть QR-код. Ну, либо вот этот тест, который стоит 40 евро и который очень быстро истекает. Ну, в общем, ограничения повсюду, да, мы живем в, в ограничениях, так можно сказать, европейских. Друзья! Я надеюсь, вам было интересно и понравилось наше интервью с нашим уважаемым гостем. Если вы хотите помочь каналу, то ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Это будет давать мне мотивацию делать для вас новые ролики, снимать новые видео, приглашать гостей. До новых встреч!